Hi guys, меня зовут Риск. Сегодня расскажу Почему я не инвестирую в Steam Так это потому, что Ну, если вы посмотрели То 30% забирают из перевода с него Поэтому я вам не рекомендую много денег влаживать В него Если есть какая-то сумма, попробуйте Узнайте, но я вам тщательно не рекомендую туда Ну, если вам еще нет 18% Ну, можете, конечно Но, как у меня уже есть Поэтому я туда не буду идти в полной программе ну если вы хотите ролик, что записать я вам запишу и попробуем с вами как это все будет эм, как они на этом зарабатывают есть с, с, они как-то зарабатывают на эти вот смолики, ставить себе в оружие и показывают, снимают ролики, стримят очень много, Он, кстати еще на первом месте до сих пор поэтому много людей, кто сейчас Стримит в Ксгом и тем самым увеличивает им качество продажи акций в Стиме. Поэтому кому еще на 18, то добро пожаловать в Steam, конечно. А кому же есть, ну рекомендую на криптовалюту. Пожаловать, я уже на канале записываю про криптовалюту. Сниму потом продолжением. Так что готовьтесь но ну, я еще не умею так много но ну, я попробую ну что еще так сказать хм. простим сказал почти все да ну можете еще записать видеоролики возможно видеоролики возможно появится новая аудитория что вам помочь в этом ну и все всем за просмотр с вами макс риск всем удачи пока